радости это не желание врать начните говорить правду себе и окружающим начните говорить правду мужу и детям скажите себе правду и тогда очень многое в жизни изменится потому что мы живем очень часто как бы придумывая и веря в это а нужно правду не занимайтесь аффирмациями потому что они очень часто приводят человека к фантастическому фантазийному миру Человек говорит, я умен, я красив, я богат, я здоров, я зарабатываю. И потом это внушение или сугестия заставляет человека совершать ошибки. Я зарабатываю, я все смогу. Нет, ты не зарабатываешь, ты наоборот должен, и ты ничего не можешь, потому что ты не обучаешься. А потом человек, внушив себе это, начинает совершать ошибки. Он начинает говорить, да, поеду я куда-нибудь, там, в Тбилиси, и, и я богат, я умен, я красив, я здоров. Но это же неправда.